С его стороны помеха он должен наступить. Uh -huh. А почему он не хочет отъехать, если он не прав? Ну, есть такие, борзеют там или еще что-то такое. Ну что такие упертые? Ну давайте назад пропустим. Схуяли бы. Можешь а почему? ответить? Почему? Ну что значит схуяли? Вот у него есть место, моя полоса свободна. Чего ты ко мне подошел? Не, ну можно же. Почему? Поясни, почему по ты ко мне? Как... можно. В смысле? Стоят, а за... я что, не человек? Вот где ему поясни ни... Не могу проехать, впереди меня машина, видите? Вот едь, Че тебе места не хватает? Вот едь! Кочен баран, ёбаный? Хочешь подойти мне это в глаза сказать? Чушкан, блядь, вот тебе место, едь, блядь! Да, умный, а чё-чё? А, а ты чё дурак? не можешь, сука. Я? Да Это бы. ты, сука? Сука. Правее взять не можешь. А схуяли бы. А ты не можешь правее взять? Он, значит, блять, правее не может взять, а я, нахуй, должен блять, правее брать. Логика, нахуй, опиздец.